Ну, что Нет. же. Почему? Нет, ну как? Я, конечно, очень люблю Юлины песни. И, в принципе, почему я запомнила, она настолько была яркая на фестивале. Как она взлетела на эту сцену, как она начала играть, вот эта улыбка с ямочками, какая-то просто солнце какое-то необыкновенное. Я помню, что все замерли, все вот так вот смотрели. И она исчезла. Почему-то выступила, и больше мы ее не видели. Но потом мы узнали историю, что, в общем, у них было не до фестиваля. Они были вместе с дочкой. И, в общем, я ее просто запомнила, и вдруг больше я ее нигде не слышала, не видела. И на следующем фестивале, действительно, она только заходит, это солнышко улыбающееся. И я такая, о! И не знаю, как не забыла, как ее зовут. И, и просто показала она, да. В общем, нашлись, называется. Чему я очень, конечно, рада. Юля прекрасная, песни прекрасные. Поэтому я здесь. Я очень тебя люблю, Юлечка. Ну, а сейчас я спою песню еще одну, которую тоже написала для... Почему так много детских песен у меня про детство? Ну, кроме того, что детство — это вообще это такое для каждой из нас такая веха жизненная. Наверное, оттуда мы питаемся свои какие-то силы. И это самое тепло, то, что накоплено, наверное, это все идет из семьи, от родителей. И это у меня все было. И э, сейчас... Славьте Господи, у меня пять внуков, все мальчишки. А -а -а. Да, и мы сюда. вот. Я почему приехала к вам сюда? У меня рядышком здесь в Москве, они живут. И я хочу старших с собой забрать в Балаково. Они очень просятся, потому что летом они проводят у нас, у бабушки, каникулы. А там еще маленькие, поэтому я даю возможность дочери немножко отдохнуть, разгружая ее. Ну это ладно. А теперь перейдем к песне, которая называется «Каникулы». Собственно, она автобиографична. Но сначала опять короткое стихотворение. Сидит у окна Прасковья, старая кочерга. Горюет о том, что ей не хватает семейного очага. Пишет письмо в газету. Пришли ко мне внучат, А то у меня никого нету, Некому докучать. На шее никто не виснет, Не клянчит варень с утра. О пар на печке киснет, Замешивать хлеб пора. Осыпалась вся молин детских прожорливых ртов. Скучает в пруду корась И глина, и полчик муров, Уж яд к ним Давно привыкла. Крапива Горит в руке. На грядке Оранжево спеет тыква Для каш на молоке. По правде сказать не вовсе не надо бездельников этих гостей. Дорогая редакция, я буду Рада пришлить ко мне детей. Детей прислали. Песня называется «Каникулы». Thank you. Занавески. Ну ты бы видела бабушки на лицо, ой, ты бы видела дедушки на лицо, Это театр пантовины, мама, Из древней Фрески. Ну, мама, ты не волнуйся, все у нас хорошо. Давай, когда все лягут спать, поговорим еще. Звоню ей еще Мама, ты не волнуйся Все в порядке у нас Мы тут кормили козу Колбасой и печеньем Но вот соседка сказала Что козу нам не отдаст соседскую кошку сметанку. Ведь мы хотели как лучше, но в этот раз даже дедушка нас от угла не спас, а бабуля весь вечер пила валерьянку. Ну мама, ты не волнуйся все у нас хорошо. Давай, когда все лягут спать, я позвоню еще. Я вчера рисовал твой портрет на стене, мамочка. Но ну какая же ты красавица. А мне уже полторы рукавицы лет, и я гоняю быстрее, чем велосипед. И мне нравится очень мама, моя однокласница. Вот такая история.